Сегодня 5 мая, мы находимся в здании администрации города Санкт-Петербурга. Граждане вышли на одиночные пикеты и выразить свое мнение о Беглове о сорванном шествии 1 мая, а также выдвинут требования об освобождении задержанных на акции. То, что 1 мая сделал господин Беглов в нашем городе, это преступление, потому что впервые за 102 года была разогнана мирная первомайская демонстрация, были избиты люди, были задержаны известные в городе политики и общественные деятели. Я здесь потому, что я так и не поучаствовала в шествии 1 мая, потому что меня забрали до начала этого шествия. И теперь я хочу поддержать ребят, которых все-таки совершенно незаконно, Забрали. Я пришел сюда для того, чтобы выразить свое несогласие с задержаниями 1 мая, с агрессивными действиями силовиков, которые действовали по прямому указу Беглова. Я здесь, потому что мне не нравится, чем закончилось мирное шествие 1 мая. Мне не нравится, что силовики разогнали мирное шествие и нам не дали высказаться. Я пришла 1 мая за честные выборы, за честные конкурентные выборы. Я собираюсь выдвигаться в муниципальные депутаты муниципального округа Самсоневская. И я хочу, чтобы ИКМО зарегистрировали мою кандидатуру. Во время серии одиночных пикетов полицейские задержали Петра Иванова, Наталью Баринову, Ивана Живнева, Егора Копаева и Илью Пахомова. Как бы ты опасный преступник. Посмотрите, сколько вы силы задействует. Жители города очень смелые, проактивные, а самое главное свободные люди. Они имеют право высказывать свою точку зрения, в том числе и на демонстрациях. Если вы против политических задержаний, преследований, против Беглова и Единой России, регистрируйтесь на сайте умного голосования. Пора отстаивать наш город.